Драгоценный ко -фейок. Дракон был раньше просто принцем. Жестоким, дерзким, молодым, красивым парнем-белолицем. Герой назовется остальным. Однажды он обидел фею. Про возраст что-то ей сказал, что той и пора в оранжерею открыть ко-фейный филиал, а фея палочкой взмахнула, и бедный принц драконом стал. Та приспокойно упорхнула какой-то золушке на бал. Дракон вздохнул. Да, время было. Прошло немало, триста лет, и фея про него забыла, и он поверил в этот бред. Смирился, стал мягкосердечным, терпимым, мудрым, наконец. Едой делился с каждым встречным. И по любым вопросам спец. Одно тревожило заклятие. Давно волшебный срок истек. Дракон искал противоядие. Тот драгоценный кофеек. К его пещере то и дело Несли в знак уважения дань. И в чанах варева кипела, Не помогала, дело дрянь. И как-то раз, как часто в сказке, когда дракон наш мирно спал, устал от этой свистопляски бороться и искать устал, случайно забрела принцесса. Шла мимо, видит огонек, стоит пещера возле леса. Как не зайти на кофеек? К тому же свой, сама молола. Хозяева! Есть кто живой? А если есть, какого пола? Запнулась из-за дракона. — Ой! Ты кто? — Дракон. — А я принцесса. — По делу? Или просто так? — Ты не смотри, я после стресса смутился в комнате бардак. — А кофейку здесь выпить можно? — Здесь можно все. Один момент. Горячий. — Пейте осторожно. — Да ты дракон-интеллигент. — Отведай мой. Душистый. Терпкий. Не твой кофейный порошок, что пахнет пижмой и сурепкой. Пренеприятный запашок, дракон вздохнул, отпил глоточек, потом еще, еще один. Какой чудесный кофеечек! Да ты к тому же и блондин! И было так судьбе угодно, что через триста лет дракон стал снова принцем благородным, с женой рядом занял трон.